Знать много слов полезно, но полезу дальше. Это интересно. Даль, где ша, Алик? Нове. Что? Слушаешь? Или, ешь? Рот, твой, когда, наполнен жиром, тоже, умен. Клеть, времен, но немножко, Окошке она, слишком часто мне. Встречалась за это время Напрасно О, нет Это, жизнь и время Сущность бытия Так думаю я А что думаешь ты? Мечты Так, вот, этот ее Рот или, точнее Я сказал, я бы сказал Это, кто как Мерит, или Верит, или от сам себе, не думаю, судьбе, но Она, похоже, кричит на дьявола На прохожих рычит днем погожим Напрягает тупые рожи А возможно, эта смерть разинула пасть Ей можно сметь на живое пасть Но может быть нужно Спеши, спеши, ребра ее Белые нещадно, клавиши, под пальцами кослявыми площадная дикая, молчит живым вертюра, смерть не дура. Говорят, кошки уходят. Почему не ушла эта? Не дошла? Для поэта, Пистета, слышишь? Пиши! Время медленно Дыши свободой от плена тлена! И шаша! -ша. Хватит окошки. Лучше о клёне, что под окошком. Клен американский, но прижился на севере. Среди угрюмых парней, жажда жизни в системе корней. Здесь у меня натоплено, а он, раскоряченный, как утопленник, свистит мне ветками ветви. Весной, летом он меня любит очень редко. Осенью, зимой едко, пронзительно свистит. Сквозь корку льда, из тьмы земли он падалью себя питает. Он ненавидит рог, и то, что солнца ясного ему так не хватает. Ему отвратительно, пронзительно едко, свистит. Любит очень редко. Внимание. Понимание. Тупоголовые козлы невероятно злы. Хоть пой, хрипи, лиши, хоть кол на голове тиши. Скажут, ложной, идиот. Да наталкают. Тебе в рот. Не речи вытащит, размажут, разденут за нога из головы до ног измажут. Что ж, пейте отраву, заткните уши, размножайте тело, обесплодьте душ. О, бес, Плоть тебе, сколько собак кругом. Для красоты и породы, из-за моря уроды. Для охраны и службы, покрупнее нужно. Для дружбы, для любви и братства. Собачье богатство для заполнения времени суки беременные для охоты за существами ноги длиннее зубы острее животы худее злее злее чтобы рвались сами для дурости не лает свои чужие животом кверх на что она дура на потех. Дети камнями и палками кидают в собак. Они их мучат. Кто кого учит? Роботы, работы. О, ты, раб работы, с глазами электрическими, критическими. Правит тобою свистки траханья Ты раб сам себе отравитель. В гроб ложись, повелитель. Ночь ты знаешь. На ешь. На ощупь груди яблоки. Мясо нежно ищут, Светлоокие, тугие, вражные удовольствия тупили труп. Лица умойте. Глаза откройте. Ройте глазами ночь. Туда вверх прочь. Там вам звездам. К звездам. Было. Все это было махнет лениво хвостом кобыла. А пир горой. В клубах тумана, у хмельной реки, Калина преклоненный хлебово, Рыко синими губами, ноздрями дурмана допина, Допина, Бабзады разинуты, ноги пухлые хочешь штухлого. Жар роди, подойди сладкий стон нот, сон. Мелких бесов толпы попы. Попы. Кто ест не надоест? Кто жрет, не уйдет. Огня, зелье, козла. Глаза наливай лагой. Устрашай. У. Бровь поломая твагой. Рычи. Равенство. Братство. РРР. Огня. Зелье. Козла. А. Отцы ласкают отравой, матери молоком дурманным, оравой заманим, да пьяна, пир на весь мир. Мир Рим, город дорог, мороз взором гор, рок косок, нос или, или. сон, рабар, бар, дух, худ, Рим, мир. Жаркие дни, горячие, вы. Не господний. Господь, ни. Раб науки, выдумал, и дал лампу накаливания, электрического, чтоб, внук и стар. И мал во тьме видал. Освещены, о, вещь. Нет цены. Дворцы, залы, подвалы. Творцы, зазывалы, алы. Алы от крови. классный, Кастный, опасный, неясный, белый голубой красный. Стон. Под лампами. Ой, под лапами. Много. Тысяч слов и в кровь пускают народу божичьи, истого злому учьют. За каждое тело война, война, воют с тела, непонимание на веру. Веру на непонимание В штыки Клыки На друга По кругу В массы В отряды Рады На войну Ой Ну Лети Быстрее К сердцам матерей Жги Жги чужие слова Рождай родимые Жаль Жаль голове Печаль где за синими морями, в небо светлыми очами, Где под солнышком нещадным, был сражен ты без пощады? Ты рожденный для чудес, где в тебя вселился бес? Где же, где? Да, кобы знала, так тебя бы не рожала. Где же? Где? Милые, понятные, без крика мятные. Теплые, кровные, наши, любовные. Где? Ох, Бог. Ах, страх. Ух, дух. Эх, снег. Ай, май. Ой-бой. Ой, бой. И где? Она хотела взять меня в царство бестелесное. Но я вывалил еще ада. Надо. Надо без чудес спеть Олейся, просто Олейся, Вечно жующим ртам. Р, -р, -р. там. Р, -р, Р ты, а параллели всем надоели, В зубах навязли, С мясом сочным других существ, Так много в них, полезных веществ. Аликом красивый, смотрит, тычет взглядом. С адом, с ядом, рядом, рядом, рядом, рядом.